Всем привет! Записываю это вступление сразу после того, как закончил записывать ролик, потому что видео получилось реально сочным. На протяжении около месяца я наказывал либо школьников, либо быдла. Ну, таких ребят особо безобидны. Но наглых донатных маргиналов у меня бывает не так уж и много в видео. Так что сегодня я заполняю этот пробел как раз таки донатным модератором. На протяжении почти всего ролика вы будете наблюдать за тем, как якобы полезно дружить с администратором. Ролик был снят на сервере HappyRP. IP и группа будут в описании скидки <съёк> <сёк> но дочку блять потерял уберите нахуй от компьютера ее О, ой чувак это подстанал Чувствую, ролик затянется и очень надолго, поэтому вкратце вам объясню, что я делаю в этом моменте. Я чекаю право карманника, потому что я решил за него поиграть и кого-нибудь обворовать. Потом я ищу какую-либо цель, чтобы обворовать ее на какую-либо сумму денег. Ну, стандартная схема. Далее я нахожу цель и начинаю ее обворовывать, после чего происходит вот это. Ну, с я ознакомился. Только мне нужно понять, как грабить-то, у меня ничего для этого нету вот например а я должен что блять Какого хуя, блядь, я деньги хотел украсть? Я готов поспорить то, что в первый раз, как вы это посмотрели, вы нихера не поняли и, наверное, уже перемотали. Но я сделаю это за вас. Давайте предположим, что там происходит. Давайте условимся также на том, что я сконцентрирован только на человеке, которого я пытаюсь ограбить. Думаю, вам по демке моей это и так прекрасно видно. Я нахожусь на огромном расстоянии от мэрии, в которой находится три человека, один из них, возможно, держит оружие. Ну вы ж по скрину посмотрите, вы не поймете, что там реально происходит, вы посмотрите. Это самое лучшее качество, которое могло бы быть. Человека, который был передо мной, убили за прямое наблюдение за рейдом. Меня взяли, завалили за компанию. Сначала это объяснили тем, то, что меня убили, так скажем, по инерции, то есть косвенно меня задели, и получилось так, то, что я умер. Сначала на жалобе мне объясняли то, что меня убили, ну, мягко скажем, ненарочно. Как только я нашел в правилах пункт 2.3, где говорится о том, то, что убивать людей без особой на ТРП причины запрещено, в скобочках даже косвенным путем, а это как раз то, что он объясняет, он меня типа случайно завалил косвенным путем, то придумали сразу новое объяснение. Объяснение заключается в том, что я якобы намеренно прямо наблюдал за рейдом путем периферийного зрения. Ну типа на жалобе говорят, что я якобы был в курсе того, что там реально проводится рейд, и стоял прямо за этим наблюдал. Но разве вот такая вот реакция не говорит об обратном? А, я должен... А, а! Что, блядь, какого хуя, блядь, я деньги хотел украсть? Нет, я, конечно, достаточно многозадачный, я там слежу за одним пабликом, за другим, за третьим, за каналом, за ТГ-каналом и прочим, но не настолько, чтобы отвлекаться, пока я пытаюсь ограбить человека впервые, будучи на серваке, еще наблюдать за каким-либо рейдом, еще понять, кто там стоит, что он держит в руках и что они вообще делают. Суть, я думаю, поняли, что я хотел сейчас до вас донести. Теперь переходим к моменту разбора жалобы. Ого. Ничего себе. Рассказывай. Ну, меня пологом, Посмотри, кто убил. Вот. И вот у тебя голос, друг. Прокурил. Ошибка молодости. Это... Ошибка молодости. Так, а ты где был? Ну, я понимаю, тебя просто человек убил, который на рейде в мэрии сейчас. И они имеют полное право убивать гражданских, кто заходит, и полицию. А, я не заходил, нет. Я, знаешь, этот такой, типа, перекресток, но с тремя дорогами. Вот дорога. Она идет до военки, туда общепринятой. А вот Понял, еще есть да, да, дорога. А я вот тут где-нибудь нахожусь, я у челика за спиной стои его забрали, и, и меня тоже получается. Он как раз таки, видимо. Ты не имеет. Двух двух просто... перекрестков по этой дороге один, который к Мэри ведет, или один, который полицейского участка. Я на дороге стоял, который ведет к Мэри. Но я даже близко не подошел к Мэри самой. Нет а, этого. Значит, ты стоял на простреле, они скорее всего обстреливали дверь, ее простреливали и ты попал шальной пулей. А но... так как он там я не знаю, стрелять, шальная и пуля, и пуля и или нет, но выстрела было только два и как раз по мне и по челу, которого я типа хотел обворовать. Потому что прострел выглядит так, когда вот челы начинают херачить просто в надежде кого-то зацепить. А так нас двоих ёбнули и все. Ну что ты? Ну что ты? Зачем убил? А теперь нормально можешь сказать? Я что-то вообще не понял, что ты... Ну я тебе говорю на русском. Зачем ты меня убил? Смотри, ты... Изменение голоса? или чё? Чё, да, чё Я тебе да, вопрос задал, зачем ты меня убил? Мы разберём, и на вопрос уже... мой отвечает, зачем я, ты меня убил? Ну допустим, Ну я давай. Вот он, дефолтный представитель донатной администрации на любом абсолютно Дарк РП серваке. Везде есть такие. А, причина убийства у прямого наблюдения за рейдом, А тебя это устраивает, блядь, или нет, нахуй? Прямого наблюдения не было. За каким рейдом я не в курсе. Это был фрикил. А, да? Охуенно. Не было никакого наблюдения. Итог какой? Волшебный тох. Я с админом разговариваю. Что? Я, я, я правило насчет этого. Темный, смотри. Никакого прямого наблюдения, как он говорит, за рейдом не было Я даже не в курсе был, что это рейд Вот когда ты мне сказал про рейд, я тогда и понял, что это был рейд Я лишь передвигался по городу Как раз чела хотел, как карманник У меня же профессия карманника Обворовать Я смотрю, он стоит Начал воровство Прилетает мне и этому типу по плюхе Прострела, как ты предполагал, не было Как он говорит... Прямого наблюдения тоже не было. Да, хорошо. А ты, пират, говоришь, что он наблюдал за рейдом, правильно? Ну, ну, как свидетеля, ты его убил. Окей, а, Калифорния, у тебя есть демка, где ты не наблюдаешь за рейдом и а, тебя убивают. Да, конечно, но смотри, как это дальше будет продвигаться. То есть, по факту, если да, окажется, Я что он демку, утверждал неправильно, это будет обман администратора, то... правильно? помимо мима фликило. Да. О, супер. Вот тебе и волшебный ток. А с кем мне свой дискорд я тебя добавлю? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блять. Какого? Интересный случай. Интересный случай, если что, бородка пробивает насквозь и три человека пробивает. Ну это ладно. Сомнём эту тему. Может, будет. Говорить, Я ещё раз спрашиваю. А, ну говорит ты, если Админ. А что? Ну на демке. Ты бежишь за человеком, и вы стоите около мэрии, и оттуда видно рейд. Но... А звук для кого на демке? Звук был на демке, звука я не слышал Ну окей, понятно. сейчас еще И раз закину раз. Ты, А, а как на демке проиграй именно вот проигрыватель? Так ну, а, а, а почему проигрыватель? Ну по звуку даже понятно, то, что я не понял зачем меня убили Ну звук в данной ситуации не особо чем-то поможет, как бы на видеоряде видно Что Что я намеренно подошел марию, наблюдать за рейдом, который я впервые видел Что, может ты не знал, но ты видел собственно мэрию, территорию, группировку, которая рейдит, они имеют право тебе Убить во время этого дела. Я понимаешь, даже на демке видно то, что не смотрел в их сторону. Я смотрел конкретно на чело, которое хотел оборовать. Территорию рейда и группировку там конкретно было, я, я видел эти желтые силы, это три штуки. Это понятно, как тебя другого Кружочек, да, видишь, да. то, что началось ограбление там, и все такое. И то, что я конкретно все внимание на нем держу. Я не смотрю ни в какую другую сторону. Тупо за ним. Так. Что, блядь, И... какого хуя, блядь, я деньги хотел украсть. Но, Но я, я... по-твоему, специально бегаю, просто ищу, кто меня убьет, потом изображая удивление. Нет, я, я понимаю, головой. я понимаю. Окей, хорошо, с точки зрения правил, э, вот этот вот чел, которого ты гравил, пошел смотреть на рейд. Ну, он, он прям пялил на мэрию. Ну, а я Это смотрю чела. Да, ты стоишь за ним, грабишь его. Э, значит, пират его... Убивает за свидетельство. И ты становишься по факту свидетелем вот этого и убийства, и рейда. Так вот, У -у -у. я смотри, я демку показал. На ней да, прямо я, я, я, я... абсолютно хорошо видно то, что я в принципе не был в курсе. Даже откуда его сначала убили того чела. Да смотри, убийство получается. Ты в курсе. Сейчас я его замучу, он перебивает. А, я, получается, смотрю за всем этим. Момент убийства, это же, типа, свидетель убийства, ты говоришь, правильно, Тем? А, да. Вот. А, свидетель убийства, это когда ты еще видишь, ну, кто убил. Ты потом можешь пойти донести начало в полицию и все такое. Я тупо ничего не понял. Я стою, раз... Одного забрали, раз меня забрали, я вообще ни хера не. Облюдал в прямую за рейдером. Ай, сейчас убил, что что хочет прости. сказать, можешь его сейчас размотать, чтобы я тебе его слова не пересказывал. Ну давай, давай. Я еще раз повторяю, Челик, которого ты грабил, грабил под ником Фосси. Он наблюдал за Редом, да. к примеру, другую, выложим другую картину. Он наблюдал за Редом. Я убил его, но пробил вместе с тобой, потому что ты стоял сзади него. Это не будет считаться фределом, так как это попадание под пулю. Давай Если ты бежал бы бежал или допустим там это, я вообще претензий, ну ни ко мне, ни к тебе претензий никаких бы не было. Вопрос уже в том, что ты стоял за ним, понимаешь? За ним это. Так или иначе, все равно. Плюс ты смотрел в зону рейда, все равно был бы убит, понимаешь? Если бы ты убежал бы оттуда, не трогал бы тебя. Это логично. Я же не буду просто смотреть во всех подряд, кто смотрит в сторону. А убил я Фосси изначально, а ты просто стоял сзади него, понимаешь? То есть так или иначе, То есть те... ты меня прострелом убежал, забрал, оттуда. правильно? Можно тебя спросить? Ты новенький рок на этом проекте? Ты только что зашел, да? Ну да, да. В правилах прописано то, что не будет считаться фрикелом, прямое наблюдение за рейдом, неважно кто ты, гостьник, карманник, гражданин, любая профессия. Даже если это мафиози или фрикил прописан. Нет, это вроде в дополнительных правилах или в правилах рейда, я уже точно не помню, но в правилах это есть, его, ну, его не меняли, я его лично не менял. Поэтому я тебе так скажу, что тут нарушений нет. Что любого, Хорошо, я любого. тебе тоже серьезно и говорю. Что... Правило 2 и 3 фрикил. Запрещено убийство одного игрока без особой на то РП причины. РП причина, Даже косвенным, косвенным путем. путем. Ты меня убил, получается, по твоим объяснениям, косвенным путем. Не хотел ты меня, значит, убивать, как ты объясняешь, но получилось так. Косвенным путем ты меня ну? убрал. Ну, да сейчас я найду правила, я сейчас вот, покопаюсь 2, 2 и 2. Запрещено нанесение урона игрок тоже, косвенным путем. Но у тебя 2 Насчет и 3. Насчет случайного в правилах ничего нету. Ну, косвенным Чего? путем, значит, то же самое почти. Ты не намерен Я темный, ты наборный администратор Ты не знаешь правил Почему я не знаю правил? Можно убить человека, если он наблюдает за рейдом или видел вас в костюме, или может вас опознать. Насчет меня убили после путем. Ты согласен с этим? Тебя? Да, да. Вот. Запрещено вот, да, то, убийство. Не прямо умер, но особенно. Да, вот, то, то, то, то есть, значит, что, что, что я, я из За это было внимание убить. того чела, но... которого я ограбил. Это даже было понятно по демке, судя по моим высказываниям, после того, как меня убили, буквально за секунду после этого убийства Фоси, которого я грабил. Я говорю сейчас о правиле 2.3 убийство одного игрока без особой на ТРП причины даже косвенным путем в моем случае ты а я получается... тебе про другое правило говорю ну... нет было у меня прикила не было но как я тебя мог опознать на такой огромной тогда дистанции ты посмотри я стою а не в двух а... а как ты что, а как? А я? какая? А, разница, а, раз, а вот так. Я стою на 20-30 метрах, я не пойму, кто там стоит, что а они какая там. Какая разница! Смысле, что ты мог распознать. 20 метров каждого человека Короче, смотри, я сейчас, подожди, опять мучаю. Он вообще. Смотри, темный. Ты же видел дистанцию, которую я показывал? А я видел на рынке? дистанцию ну, и хату. Ну, ты понимаешь, видно, что она людей. не 2-3 метра. Я не могу понять, кто там что делает. Мое внимание, в принципе, не может быть сконцентрировано в момент, когда пытаюсь обворовать чела на на других челиках оно не может быть сконцентрировано когда они находятся в 30, а то и больше метрах от меня то есть меня в, в принципе не может интересовать то чем э, кто там занимается и что там происходит я смотрю на улице тихо подхожу просто начинаю обворовывать и меня как бы раз и убивают как он объясняет косвенным путем а это попадает под 2 и 3 то что он объясняет правило какое то оно в принципе неприменимо потому что я даже опознать никого не смогу в случае чего я то есть я не понял даже Судя по демке, ты же ее смотрел уже два раза. Я даже не понял, кто меня, за что и когда, откуда убил. Тебе это немного странным не кажется? На сервере что-то пытается доказать. Не ну нашелся. и что, я пытаюсь доказать то, что я в принципе здесь... Прав. Сейчас а, я посмотрю, значит, куда, я, насколько а, тебя убил, а, в 6.16, да. 3.8, последний подпункт, вы можете быть убиты мафией и т.д. Если они, мафия, могли а, распознать тебя... Нам не подходит, потому что вы были слишком далеко, они не могли увидеть ника организации. Смотри, флэш при смотри. вашем прямом наблюдении. Смотри, смотри прикол, как у меня. Вот я сейчас демпу покажу, не знаю, вообще будут ли уместно. Я сделал два выстрела. Я думал, я его пробил, но я его не пробил. Там еще лучше. Там они стояли, прямо смотрели. Сейчас я пересмотрю. Так, по а факту прямого-то наблюдений не было. Все, вот казалось бы, наконец-то нормальное окончательное решение и последнее слово за администратором. Но нет, ему почему-то взбрело в голову попытаться его защитить и начать выгораживать его до конца. Но он не стоял, говорю? Почему? было примом, я тебе говорю. Как не было, если демку уже смотрели, и видно то, что не наблюдаю за вами. Я даже не понял, откуда меня убили. Что ты доказать пытаешься? Как написано в этом, который ты привел, 3.8, последний подпункт. Либо они могут увидеть тебя, то есть ник. Организация а сверху да, худ, да. он так далеко, он не обрабатывается. При вашем прямом наблюдении за рядом, прямо он не наблюдал, он стоял... Вот перед ним человек действительно наблюдал, он прям лупил глазами по мэрии. Так а я за с ним... тебе и говорю. Разве а за не видно, раз что чел просто здесь, за здесь, мафию здесь, здесь, берет, здесь, расстреливает, здесь. руководствуясь якобы какими-то правилами. Пера, что ты хочешь привести в данной ситуации? Демку где нахуй, видно нахуй, то, что я сторону, стою на дороге, блядь. и потом он, он берет тебя. Покажи меня. демку еще раз, блядь. Покажи демку еще. Еще раз тебе показать демку. Можешь, да, пожалуйста, да, показать да, блядь, еще okay, раз. хорошо. Так, сейчас, подожди, Вегас открою. Ты мне, блядь, темный пытаешься что-то доказать, блядь. Теперь нахуй перелавишься на меня, блядь. Да, нахуй. Я тебя услышу. Пиздец, блядь. А что тебя не устраивает? Ты нарушил правила. Да, да, блядь. да. Давай, покажи демку свое. Нарушил правила, блядь. Какое правило нарушил, блядь? Два и три, я тебе уже объяснил. Давай, показывай демку свою, блядь. Сейчас покажу. Ну давай отсюда. Ну, ты начинаешь его грабить. Поворачивайся. Видно, видно меня с оружием. Тупо видно. Я целюсь в своего друга, щит, беру оружие и потом ты я тебя убиваю. что ты остановил. Продолжай. Видно, все видно. Что вы мне пытаетесь? Доказать? Что? Ты тут видишь? Хорошо, давай полный экранно сейчас сделал. Ну, отеле, нет, <с человек, <с что человек, я, блять, тут увижу? Вот скажи мне. Что продолжай, я тут увижу? Продолжай. продолжай. Что я тут продолжай, дальше продолжай, увижу? Мая. Вот ты говоришь видно. Постой. Тише, я сейчас говорю. Ты выговорился, а теперь я. Продолжай. Нет. Продолжай, друг. Нет. Ты отказывайся со мной разговаривать, да? А ты не администратор, я разговаривал с админом, я сейчас задаю вопрос администратору Админ, админ, админ, темный, ты против, да. чтобы я с ним сейчас разговаривал вообще? Нет, я не против Что? Показывай дальше ремонтацию экрана Я сейчас задаю вопрос Можешь? администратору, вот смотри, это почти что полноэкранка Я понимаю, да он говорит, что видно, потому что он был на, на месте вот этих людей. Ему, естественно, все ясно и понятно. Я вон да сверху, ты можешь меня не перебивать? Ты, блядь, неадекватный тихо или тихо. что? Ты можешь да нормально себя скажет, вести, пожалуйста. Мы. Он сидит, перебивает, не знаю, минут 20. Я нихуя не могу сказать, мне приходится... Да ты, ты уже базарил, ты уже тут на 30 минут уже базарил, да, ⁇ Я вообще ни слова даже не сказал. Ну конечно. Пират, так, сейчас, видишь, давай он блядь. скажет сейчас. Давай говори, ладно, давай, давай. Вот туда, что ты там... Вот примерно видишь. Ты видишь я вижу двух челов. В дверях стоих и второй сверху на лестнице, да. Все, это первое, что ты увидел. Ты не приглядываешься. А? Если у него оружие, нету, ты посчитай дистанцию хотя бы примерную. Ты посчитай дистанцию примерную, с учетом того, что все внимание перевел на чело, которого я граблю. Как можно. Там что-то разглядеть издалека, то, что там кто-то стоит с оружием. Вот он сейчас про этого чела говорит. Я сейчас даже приближу, можешь подожди. Я сейчас даже приближу... Момент. Мне несложно, uh... мне несложно, не я приближу. Да даже, сука, вот oh, так непонятно, что он там делает. В какой-то желтой куртке там челы стоят. Окей, что? Кто это, блядь? Что это за хуйня? Что это? Ну, нахуй такое? Можешь еще раз показать фрагмент, где ты подбегаешь, за... вот вы слезли с забора, и вы друг за другом бежите. Так. Вот, ты бежишь, ты, ты, ты за ним, ты хочешь его ограбить. Там, а, значит, вот, человек со щитом. Ах, ах! А, Чел просто выбежал, достал ствол, посмотрел. О, а почему бы не ебануть их? Первым, может быть, даже он и смотрел серьезно туда. Но у меня на демке видно то, что я... В принципе, внимания на них не обращал. Что я могу разглядеть на расстоянии больше 30 примерно метров, попробуй мне объяснить сейчас ты, администратор, вот как раз с Тем. Что я могу разглядеть okay. на такой дистанции? Там модельку со, вот, человека с оружием видно, но, допустим, ты знаешь, и, окей, ты, ты не видишь. В так принцип, он выглядит, принципе, как да, обычный, блядь, человек. Что ты в далеко, далеко, там какие-то люди какие-то челики. Ну, на все. лестнице его почти не видно, ладно. Хорошо. Вот, а, начинается, как раз. Вот я кадрово показывал, он там со щитом бегает даже хорошо если он думает что все абсолютно люди все пространство поле зрения охватывает когда на чем-то сосредоточено окей я я предположим вижу человека с полицейским щитом что я думаю это полиция может быть под прикрытием правильно что каждый второй бегает со щитом нет дальше дальше он убирает быстро щит, предположим, что я реально там за ними вот так вот решил понаблюдать, прямо за рейдом, как он утверждает. Потом, он быстро убирает щит, достает ствол. Что я должен на это делать? Как я должен на это реагировать? Я вижу просто, предположим, я вижу Челов в куртках и в джинсах. Кто это? Что это? Я не вижу ни лиц, имен тем более. Клан какую-то, организацию, профессию. Я ничего не вижу. Я приближу сейчас. Вот, посмотри. Э, я понял, да. Я, я не вижу... И, ровным счетом. Расстоянии... Нихуя. Я вижу... Вот только сейчас я увидел, что у него Сука, маска на голове Вот только сейчас видно, что у него что-то Да есть, может быть, в руке Но ну, ты посмотри Ты до этого увидел то, что ствол Вот, там, ты да, посмотри со тип Я тебе сказал то, что предположим Я увидел, я тебе еще раз объясняю Я был сосредоточен на чели, которого я грабил я, Ты понимаешь, что что-то не доказывает Все, я с темным рассказывал я, я с темным разговаривал Ты посмотри, там нихуя не далее, видно понимаете? Там ничего не видно Это расстояние 50 метров уже, даже не 30, не 20. Да, вообще всем зрать, блять, понимаешь нахуй или нет. На демке видно. Если другой любовь не увидел, что. Тебе показываешь, что нихуя на демке видно, нихуя ревеет, на не видно. Значит, что ты мне не объяснять доказано, пытаешься? На демке ни не видно. Я что пытаюсь. Я тебе сейчас нормально объясняю. Ты уже пидишь тут, сука, 40 минут, блядь. Это ты, вот видимо, пиздишь, понял? Что? Вот как ты вот в реальной жизни докажешь, то, что твои глаза, когда ты грабил фольсик, который стоял на ровном месте, не смотрели в сторону Мэрии? Ты это никак не докажешь. И я это тоже доказать не могу. И ты сейчас говоришь, мое внимание было только на этом игроке пользы, которого ты грабил. А как ты докажешь, что внимание было только на нем? Очень просто. У меня есть демка, на которой это наглядно показано. Нет, ты мне не понял, что ты говоришь. Давай уже темно, уже скажет и все. Потому что я тебе сказал, что... Нас я видно. еще раз объясняю. 2 нормально. и а, 2 и 3. Запрещено убийство одного игрока без особой на то РП причины, даже косвенным путем. А у меня была причина. Я тебя... Так причина, ты ее выдумал, а вот пока ты, ты смотрел дымку. Все... Ты сначала сказал, то, что ты меня просто цепанул прострелом вторы... втор... вторым выстрелом. Это я тебе сказал то, что я предположить можно. То есть можно предположить то, что я, допустим, тебя мог, могу цепануть. Или мог бы. Или мог. Бы. Так а сейчас какая причина? Изначально я тебя назвал э, первую причину, из-за которой ты спрашивал, будет ли у меня банна три дня у темного, то что он подтвердил, то что это Причина это убийства, рейд. ты меня не слышишь, что ли? Поэтому я тебе говорю, тут нарушений никаких Причина нет. убийства, ты меня не слышишь? Я тебе назвал причину убийства. Наблюдение. За Наблюдение, я, да? Я назвал четыре раза. 4 раза демку я показал, назвал. наблюдения как такового не было. Ну, ты... Я не стоял, просто ну, а... смотрел там на какой-то рейд. Я даже не был в курсе, то что там какой-то рейд. Я тебе смотри, темный так показал демку там, где абсолютно непонятно, а тебе что? что происходит. Ты мне скажи, дружочек, дружочек, а ты мне скажи, вот. тебе нужно в рекламу писать, только что, что Да Или мне пофигу, по куда хочешь писать? пиши. Ты челов расстреливаешь, которые вообще в центре города стоят. Я сейчас говорю опять с темным. Если может. я тебе говорю, если ты хочешь нормально разобраться, есть тут еще старший админ, который рутик, Может, темный. Так, головы, как, может, жалобу, то, -то этот администратор догонять, принял. Темный, смотри, я ну, тебе ну, демку а, показал. А я, ты допустим, уже подтвердил, смотри, пока на ты этом демку проекте, смотрел. я тебе напоминаю, друг, на этом проекте можно спокойно менять администратора, сказать, то, что мне Да, мне нахуй не нужно да. менять администратора. Короче, темный, смотри, я тебе демку Понятно, показал. Да. Я слушай. тебе демку показал. Показал. Пока показал. ты демку смотрел, мы с тобой к чему пришли? То, что. Там издалека в принципе непонятно, что происходит. Я не вижу, что там, кто делает, как делать, с чем делает. В какой-то момент я даже по кадрову тебе показал, то, что там не видно конкретно, что кто держит. Не считая какого-то там полицейского щита. Я тебе объяснил, что было бы, если я конкретно наблюдал за тем, что там происходит. Я бы подумал, что там чел с полицейским щитом стоит. Но он полицейский, наверное, какой под прикрытием. Вот. Это расстояние 50 даже метров, я... грубо говоря. На демке видно то, что я не, на... Короче, не наблюдаю намеренно чел... за челом. Щит является оружием. Увидел чело со щитом, пошел, донес. Кому? На кого? Как? На человека... Ну, приходишь, говоришь, человек... На товарищ, какого? Я не видел, щит как он выглядит. Оружием, ну, жел... Да, желтый... Так их дохуя, их там много. Короче. На кого мне доносить? Я ни имен не знаю никого, ни примет, ничего. Я просто смотрю на человека, которого я обворовываю, а там где-то кто-то, блядь, вдалеке с щитом бегает. Как я его опознаю? Щит является оружием, соответственно. Описание человек в желтом с оружием, со щитом. Все, они идут а, и, и они ищут много, всех они людей в желтом. Сапанут, ты себе как представляешь? Чело. Ты себе как представляешь чела, который придет доносить на другого человека, которого он увидел с 50 метров, пока грабил какого-то другого чела, шарил в карманах. Как себе это представляешь вообще? Я тебе mm -hmm. на демке показал, это видно прекрасно О, то, что я а занимаюсь ты конкретно одним видел человеком. Людей с оружием в мэрии. Вот, ну. Ну ты же смотрел кадрово, там непонятно, что они делают. Вы сейчас, наверное, удивлены, то, что у меня тон голоса повысился. Ну, потому что сначала, пока я объяснял и показывал, администратор был на моей стороне. Но тут вдруг у него что-то перемкнуло, он начал его в тупую защищать. Говорят, что ну, там челы были с оружием, ты мог на них донести. Я ему говорю, ну, логически подумай, как это будет выглядеть. Он, он, он ничего не говорит, вот сами слушайте. Каким образом я наблюдал? Как пират объяснил и данном в данной ситуации я встану на его сторону так ты сначала что, на моей стороне ясно... был когда я тебе начал показывать дымку что произошло Я тебе нормально объяснил то что ты в принципе не поймешь что там происходит то есть я могу банально а, что сделать? Я могу пойти по твоему объяснению, сейчас зарейдить какую квартиру, правильно? А, я буду рейдить квартиру, пробовать ломать ее. вижу, кто-то просто проходит, меня видит и идет медленно, я его возьму убью. Я вот просто буду на стреме вот так стоять, руководствоваться тем, то, что там вот люди проходят, они видят то, что я рейдом занимают. Издалека. Я понял. 50 метров и больше. А, а вдруг они меня опознают издалека? Вдруг, блядь, у каждого с собой бинокль, да, имеется? Ты же видишь по демке то, что я не смотрю даже в ту сторону, они понимают, куда меня убили, ты звук слышал. Звук там, там, ну, в плане звук чего? На, на демке звук был. Ну, саму реакцию. Ну, ты... выстрелов, когда уже стрелял. Просто обратите внимание на то, как он тупит, на его вот эти все затупы во время речи. Он, не, он подбирает фразы, чтобы его выгородить так, чтобы быстрее за, закончить эту сраную разборку. Но он не знает, что такое сказать, потому что а я тупо давлю фактами. И я редко об этом говорю в своих роликах, даже где вот эти всякие жалобы есть, но тут я реально давлю фактами. Чел не знает, как его выгородить и поэтому тупит ну звук выстрелов потом я говорю то что я не пойму за что меня кто откуда убил это в принципе показывает то что я не являлся прямым наблюдателем рейда о чем вы сейчас мне говорите как сказал пират по факту весь экран вот центр, центр это вот глаза а весь экран это периферийное зрение и, и вот ты ну короче ты он, знаешь как оно как работает? как он сказал ты никто не докажет где у тебя были глаза вот прицел у тебя мог быть на человеке а глаза твои вот ты в экран смотрел на них и пялил их и мог их сдать зрение, по-твоему, работает на расстоянии до, там, 50 метров, Нет. серьезно? Ты посмотри расстояние, как я кого там опознаю, ты подумай просто головой сейчас, вот то, что там кто-то вдалеке что-то делает, и кто-то меня посчитал свидетелем, взял, убил. Да они нахрен не согласятся. Что тут уже? Всё, они там пройдут через эти пять кругов Ада, снова будут все смотреть, снова созывать. Здесь конкретно у Пирата нарушения нету, Так как, как нет? Ты то ты его сначала подтвердил... Свидетелем рейда. Каким свидетелем, если я не видел, что происходит? Ты по демке посмотрел и тебе показал. Ну я про это изначально сказал. Про свидетеля убийства то, что Фоси ты убил, и он... И... И Хоба, он вот из-за этого человека... Каким я свидетелем был, если я ничего не видел? Убийство. Ну, убийство перед тобой, человек стоял, его убили... Я и... видел убийцу, разве? Я не пойму, кто его убил и откуда. Я не пойму, кто его убил откуда. Я не пойму, кто его убил и откуда. А ты говоришь мне о том, то, что я якобы мог опознать челов, которые находятся в мэрии. Каким образом я могу увидеть, какое, э, стать каким-либо свидетелем, если я в принципе не заметил, что произошло? Типа, я стою, раз, я уже лежу, я на спавне. Что это за бред? Что, ты менять отмена не будешь он, он уже про это сказал а что, ты что, жалобу да? хочешь закрыть правильно я понимаю? ты хочешь закрыть жалобу я правильно понимаю? да я склоняюсь к тому что зал, жалобу уже надо закрыть так как э, здесь все ну, раз, разложено то есть ты, via... ты и свидетель убийства и свидетель каким э... образом? Этого. Ну, перед тобой убивают человека. А я вижу, кто это убил. От открывается просмотр на мэри, ты и ты видишь труп. Там видно человек с оружием. Э если он тебя не убил бы, то ты пошел и доложил. На кого? На него. На кого на него? Я, я его... не вижу, блядь, кто его убил. Я не вижу Ника, я не вижу ничего. Нормально. Когда его Они убили, находятся на 50 уже было метрах. видно человека в дверях. Когда его убили, уже было видно человека в дверях, который стоит э, с оружием. И, и он... он... То я пойду на него докладывать? Как ты ты себе представляешь? Да, ну, чел в мэрии убил в желтом. Какой чел Объясните. именно? Какой? Они какой? Находит, а... Я приметы ну, по знаю. Приметам. Каким приметом, блядь, их там трое одинаковых? Как ты это представляешь? Ты его очень бредово защищаешь, я тебе серьезно говорю. Ты его очень нелепо защищаешь, потому что как ты себе представляешь, что я буду на него докладывать? ну просто вот серьезно я пойду в полицию скажу здрасте, у меня есть информация об убийстве вот его убил человек в желтом вот их там еще трое а вы блять угадайте кто его убил я говорю может себе на натуре на 15 минут заджалиться это так ты жопу рвешь смешно прописать Ну, там не то не там... наоборот смешно то как тебя сейчас администратор защищает намеренно и не хочет разбирать нормально живой с учетом а того что я объяснил все Аспекты, по которым я, я в принципе не видел. Вот поэтому я тебя и замутил на 50%. Я тебя особо и не слышу. Он от тебя денег не примет вообще, мне кажется, он сейчас чисто вот на... Не, я не буду брать деньги никакие. Я сейчас уже говорю Нет, о том, он... то, что помимо того, что я предоставил абсолютно все, что только можно, объяснил, как только можно... На русском разжевал, выплюнул как раз в рот, чтобы уже было проще это усвоить. С учетом всего, что я сделал: тут уже есть 2 и 3. А ты, судя по тому, как идет разговор, ты сидишь слушаешь все мои объяснения. Киваешь, говоришь, угу, ну это в принципе нормально. Потом проходит буквально 5 минут, и ты говоришь, ну я его сторону приму, закрою жалобу, здесь нет нарушений. Хотя я тебе логически объяснил просто максимально. Смешно наблюдать не за тем, как я пытаюсь добиться справедливости на этой жалобе, а за тем, как ты его защищаешь и покрываешь. А потом вы вместе с челом, на которого я подал жалобу, сидите с меня смеетесь, типа предлагаете денег и все такое. Вот это смешно а то что я пытаюсь нормально добиться справедливости на жалобе это нихуя не смешно это это это блядь, на на самом деле нормальному человеку плакать блять захочется Я извиняюсь у меня нет столько опыта на сервере, как у пирата. И именно по этой причине он начинает потакать долбоёбу, да? Охуенное объяснение. Супер. Я думаю, мне хотя бы это не придется объяснять, почему конкретно этот чел конченый, на которого я подал жалобу. Ну вы просто посмотрите на общение, на поведение, на то, что он вообще делает, блять, на жалобе. Он сейчас все достаточно нормально изъяснил, и я хочу его принять в сторону. Потому а я тебе не изъяснил нормально? Или я тебе что-то не досказал? Ты тоже изъяснил, но он... Ах, бля... Что, он просто чел, которого ты сейчас выгораживаешь на разборках. Я это вижу как игрок, который зашел недавно, именно так. Пират, какие ты ему три варианта хочешь предложить? То есть, он хочет, чтобы ты его сделал погромче, он предложит тебе три варианта. А, какие три варианта? Тепни меня Я еще. могу предложить только три варианта. Первым мы закрываем жалобу и ты идешь к другому администратору, раз ты такой умный и говоришь, что что он на меня поковырял, это не значит то, что он, допустим, в чем-то где-то состоит, там в организации мы и так далее, это как бы без разницы. У меня все друзья администраторы, у меня все друзья администраторы. А в чем прикол до первого варианта, найти какого-нибудь другого администратора, который тоже будет его другом? Что это за хуйня? Я, сука, что-то не понимаю, может быть. Ну, оно и понятно, пойти, что я только... тебя покрываю. Я... не, я подожди, подожди, я спокойно говорю, и ты, ты мне думаешь, серьезно, что-то дальше нет. доказывать? Я бы тебе предлагаю меня... подать жалобу еще раз. Мне что делать, нехуй, по несколько часов тратить на одного чела, который нарушил, ну, которого а покрывает что? администрация. А а что? Я просто говорю о том, что... Я лучше поесть себе, блядь, пойду, приготовлю. Напишу, Вместо ну, того, что? чтобы ебать все мозги насчет чела, которого покрывает администрация. Типа, я достаточно терпимо себя вел до конца этой разборки. А сейчас я понимаю, то, что я, я зря себя сдерживал. Чел, блядь, нарушил, я продолжал бы. Я, сука, разживал, выплюнул, чтобы чел сейчас, просто усвоил это. это. Чем? Я тебя не договорил. Я так и не договорил. Два варианта, последний остался. Два еще один, второй вариант. Я тебе даю денег, а третий просто закрываем жалобу Первый вариант был другого админа Третий вариант ты можешь этот уйти с проекта просто. И не такие Серьезно? Не, ну вы прикиньте, какой-нибудь донатный долбоеб вам будет на жалобе говорить, че-то не нравится, вали нахуй сервера. но и это еще не все, смотрим дальше. Ну, а я тебя... Нет, Это я ты так приветствуешь новичков на сервере? Я просто тебе предлагаю я Кстати, просто тебе предлагаю. А тебя кто-то просил предлагать? Кто-то заинтересован, кто заинтересован в твоих предложениях? Кто-то заинтересован в твоих предложениях? Кому-то они интересны? Это как суд, понимаешь? Я как обвиняемый, я могу предложить. Ты нет, знаешь, обвиняемый просто нанимает адвоката и сидит хавает, если ад адвоката нет. В данном случае у тебя друг-администратор, хотя ты сам это уже в принципе сказал. Да позови другого администратора. Который тоже будет твой друг, нахуй оно мне нужно. Да создателя позови. Создателя ПОЗОВУ Хорошо сейчас, Создателя сейчас создателя Можно вот какими позвать? Или оператора? Правило есть такое. Большой ебет мелкого. Большой ебет мелкого называется. Знаешь такое? Я большой, а ты мелкий или типа че? Ты карманник. Эм, ты за карманник играешь, ты его ограбил. После этого он начал тебя убивать, ну ну последовать. Нет, Там меня грабили. убили вон оттуда с Мэри. Видишь, ты на нее тоже внимания не обратил. Ага. Вот, он оттуда дрожит. с Мэри меня убили. А у меня вопрос. Халатус а, так вон мало серьезно? Да, извините. Первый вариант сменить администратора, второй вариант дать денег, третий вариант... А там что, разница есть какая-то? Мне еще предложили просто уйти с сервака, съебаться отсюда и не играть тут. Да, было такое. Пират сказал, если тебе не нравятся админы и т.д. Дай пирату банник, Как именно, неделю? Его, да. А как это? А вот так, я же тебе говорю, большой ебет маленького. Так я говорю, если... я не <свечес> а подожди, да. да. А, ну вот он да, Отремонтируй двери в следующий раз, как будешь рейдить. Да, хорошо, добавляем, а. добавляем. Куда тебя добавлять? Нахуй ты нужен шоу. тут. Иди доедай а, а дальше. У да, <свечес> <свечес> <пошел виси> <свечес> обед <свечес> заканчивается, скоро ужин начнется, иди отдыхать. Давайте по приколу добавим. Добавь тогда долбоеба да. Как, как, как, как, как, как, как... Давай ты ему как создать это да, да, Левая я, дверь так, была выбита еще изначально. Сейчас можем дамку пересмотреть, подождите. Там, кстати, там же видно, что чем он ты голос говорит. Менял? Ты можешь мне сказать вообще? Да, тебя не, не должно вообще не интересовать, ни сколько. Ясно, короче, друзья, я понял, нахуй Левая дверь на месте стоит. вон. Подождите, ребят, видите, курсор мой, нет? Да, видите. Вот видишь, меня такая темненькая. Это тоже дверь, кстати говоря. И эта дверь тоже на месте. Так ты чешешь, получается, администратором, да? В смысле чешешь? Я тебе ну, говорю. Ты чешешь администратором, ты пиздишь админом, блядь. О, Ну, бля, ясно, разговариваю сейчас опять заново все это, блядь. Сколько у меня банков? Просто скажи, сколько бан. А что, диалог с кем-то был? У меня тут монолог был. Но мне предложили, либо я возьму деньги, либо сменю администратора. И в этот момент он начал... У себя в голове перечислять, с кем он хорошо из админов общается, этот пиратик. И говорю, потом мне еще предложили съебаться с сервера. Вот. Я тебе говорю, то что. что я не руки, как раз таки, админ с насчет этого общает. не сказал. Короче, ближе к делу. Сколько банк ютиме? Неделя. Неделя? За что? НРП плюс пойти А почему неделя мне интересна? А, жаль, почему неделя? А, да. Потому что, во-первых, меня оторвали от того, что я сидел с маппером работал. А я, а я сам предложил отрвали. эту новость. Так, типа, да, секунду, секунду, это, не да. перебивай меня, Пиратик. Это первое. Ты чего рандомному сказал Фиват Сервака? Чисто потому что ты крутой якобы являешься... Не, недар так сказал. А сказал? Сказал? Я сказал, у тебя есть третий вариант. Если хочешь по желанию, ты можешь поменять или сменить сервер, или просто отсюда уйти. На а что, суть на меня? Я не говорю то, что я такой контроль, и типа иди отсюда. Нет, далее. ты Все говорил то, что такой. ты такой не въебаться, крутой перец. Ты дольше Нет, меня играешь на серваке, и лучше ни меня слова. знаешь правила. Ни слова. В смысле, ты ни, ни слова не говорил о том, что сказал. ты дольше меня играешь. Так я сказал, что дольше меня играешь Ну так ты выебываешься, знаешь. Да господи, тератик, ну давай еще обман запишем. Не, я тебе серьезно говорю, тут уже два обмана. Да Покажи. как минимум пайкал дверь, ты мне только что затирал, что она сломана Ну, блин, ну давай бана Ты мне конечно настроение поднял Я тебе сказал то, что я буду топить за 15 минут бана Я натопил в итоге на неделю Оно тебе нужно? Стоило на того? Нет, Можете просто договориться и нормально разойтись. Я Пола, не буду с ним договариваться. Передо мной чел Тома, выебывался, да. всю разборку меня перебивал. Нет, предлагал нет, нахуй просто не ливнуть не с с сервака. Сменить изначально. админа на другого. На другого такого же, который будет его защищать и выгораживать. С которым я он хорошо общается. Я три варианта. Вот. Первый, сменить администратора. Второй, Да мне похуй, что гай. ты уже предлагал. Уже все, уже и конец, третий, финал. Просто... Речь сейчас идет о другом. Дело пахнет писюнами. Как ты будешь это все нюхать сидеть? Давай рассказывай. Подобавляли друзей про это. Вот Нажал, снимайте пират. Да, да. вот. Вы типа тоже за одной партой калифанит? Что вы там делаете? Да. Mm -hmm. Да, сидим за одной партой. А ты типа его кроешь, который воевать уходит? Как он? Я забыл. Да, да, в прошлой жизни. Рецидив у нас с какого начинается бана? Рецидив. По Что такое рецидив? Рецидив вообще да. Yeah, no, well, почитай так, кстати, для кого-то. Вот что быть, значит, ютубером на данном проекте. Рубрика, рубрика, рубрика. Э, администратор платит э, игрока. Не, у меня название другое будет. Какое интересно. Обозрешь меня конкретно? ног до головы, да? Нет, ты с этим сам неплохо справился. Ты что не заметил? Проверь, что мы. Да, допустим, ладно, Удачи. Все, спасибо, пока.